Здравствуйте, уважаемые живые души, которые хотят ожить. Сейчас увидела информацию о стоимости оживления. И вы знаете, я ужаснулась тому, насколько можно быть такими бездушными. Не то, что там с живой душой, ее просто в принципе нет этой души. Первое, что я хочу вам сказать, это все намного проще. Наберитесь решительности и думайте изнутри, из сердца, несите то, о чем я вам сейчас скажу. Скажу я вам сейчас одно: то, что боялся Греф, а это самоидентификации, на самом деле намного проще, чем вы думаете. Я вам попробую донести это безоплатно, без оплаты, но нужно воспринимать информацию серьезно и подойти к этому, наверное, более ответственно, чем просто выкрики «я живой», «вы не имеете права меня трогать» или «мы никому ничего не должны с вас» не будут требовать того, что сейчас требуют, то есть оплата газа, электроэнергии, ну, оплата за электроэнергию, ну, и за все ЖКХ, допустим, да, те же квитанции вы не будете платить, потому что это уведомление, это открытая оферта, оферта, которая приходит... Для оплаты по вашему желанию. Первое, что вам нужно будет сделать, это афидевит. Именно афидевит. Я сейчас вам покажу, какой. С а, фотографией. То есть, вот такая фотография у вас должна быть наклеена с левой стороны. С левой стороны. И я вот так вот покажу. да? Не знаю, будет видно или нет. Текст. Первый отпечаток, автограф у живых, автографы, это отпечаток пальца правой руки большого пальца, ничего не путаем. Здесь вот, когда уже закончится сам афидевит, вы должны будете поставить отпечаток пальцев немножко на букву «Я», «Я живая душа». Потом на фотографию немножко, чтоб находил. И в конце самого афидевита здесь отпечатки пальцев, живых душ, которые у вас будут свидетелями. Афидевит, «Я живая душа» женщина инга родилась живой душой с титулом живорожденная девочка инга мое фото и автограф отпечаток большого пальца правой руки является моим авторским идентификатором и моим удостоверением личности я родилась по воле бога живорожденной девочкой инга подтверждаю своим волеизъявлением что живая душа с титулом Живорожденная женщина Инга живая и находится в живых. Свидетель 1 живая душа с титулом живорожденный живой мужчина Геннадий. Свидетель 2 живорож... живая душа с титулом живорожденная живая женщина Светлана. Сама фидовит гасится буква Z. Вторая сторона это сторона должника. Мы заполняем только сторону одну. Не путаем, дальше будем понемногу, я вам буду давать информацию, чтобы вы спокойно входили, значит, в свою живую душу, да, понимали, что такое живая душа, прошу прощения. Вот здесь вот, когда вы напишете идентификатором и моим удостоверением личности, вот здесь вот, да, видите, мы начинаем немножко ближе писать «Я». Живо, я родилась по воле Бога, живорожденная девочка Инга. Вот здесь вот, да? Она немножко должна выступать. То есть здесь 4 пальца, а здесь, вот, если не ошибаюсь, 2 или 3 уже ставится пальчика. Надеюсь, вам все видно. А, в первую очередь вы должны пойти и сделать свидетельство нахождения в живых нотариально заверенное. Вот такая вот печать нотариуса. Ой, не вижу. У вас должно быть написано свидетельство об удостоверении факта нахождения в живых. Эти а, свидетельства выдавались тем, кто выиграл суды. То есть а, немцы и евреи, которые переехали на постоянное место жительства для того, чтобы получать... Минимальную пенсию 60 рублей с СССРовскими рублями, которые, как вы знаете, до сих пор а, числятся у нас да, в банке, Госбанк СССР, а, прошу прощения, а, если я не ошибаюсь, 0,98 копеек стоил 1 грамм, они перевели и получают вот эту стоимость золота, да? 0,98 копеек 1 грамм, вывели 60 рублей минимальной пенсии СССР, и те, кто взял вот такие свидетельства нахождения в живых, я попробую выставить, значит, само свидетельство, чтобы вам было понятно, какая должна быть форма самого свидетельства, и получают минимальную пенсию СССР 60 рублей, с учетом того, что золото стоит 98 копеек на сегодняшний день за грамм золота. Вот можете посчитать сами. Вспомнив эту информацию, я убедилась в том, что они, прежде чем переехать на ПМЖ в ту же Германию, да, сделали вот такие вот свидетельства об удостоверении факта нахождения в живых. То есть те паспорта, капсом, которые э, на руках на данный момент, да, Российской Федерации, они в принципе не котируются для э, того, чтобы даже получать эту пенсию, понимаете? А чтобы пенсия э, минимальная, допустим, была, и выиграть, да, любой суд можно было бы, нам нужно все-таки взять свидетельство об удостоверении факта нахождения в живых. Я так понимаю, что паспорт СССР, этот факт не утверждает, потому что в Сбербанке России, который как бы считается да, наследником Банка СССР, да, Госбанка СССР, мы числимся родившимися 30-12-1989 го прошу прощения, 1899 и умершими 31-го, 31.12.1899. Стоят все в банке э, Сбербанке, и на них нет счетов, которые идут у нас по трасту. Оживляемся, пользуемся информацией, подписываемся. Потому что я буду давать всю информацию бесплатно, без оплаты. Следующий афидовит я буду в следующей серии диктовать это вхождение в наследство. Потом будет афидовид. Это немножечко а, я вам расскажу о том, что случилось, почему аннулированы государства и все корпорации. А, ну, понемногу буду вам просто давать информацию, которую сложно было найти, которая сложно дается, если в прочтении ее будет не подготовлено читать, да, допустим, живая душа, которая, ну, в принципе, не сталкивалась с такими формальностями, да, которые нам стараются поднести как норму. Нет, не норма. Мы имеем право не соглашаться на их предложение. А даже Конституция – это открытая оферта. это предложение, на которое мы имеем право не соглашаться. Так как у нас должны быть и наши родовые земли нам возвернуты, и выплачено золото, которое кладут при рождении. На живое имя, просто имя, которое дают нам родители, а не оформленная ФИО, юридическую фирму, которая заключается при подписании родителями в свидетельстве о рождении. Рада была с вами сегодня встретиться, познакомиться. Надеюсь, вы будете ожидать следующий выпуск. Всего доброго, до свидания.